Всем здарова, с вами Гитра 94 4, сегодня у нас не засмейся, челлендж от Павел Айи. Пытаемся не засмеяться. Нифига его там крутит. Ленинград You, back... Это я видел уже, Владика. Сина. А еще и Да видимо, какой-то ветер был сильный, раз там все так раскачивает бульк. Не догнал. Покажи, что ты умеешь попасть. Угу. А, это когда там салют в виде пенисом получился. Oh, like вот и ешь один выжившим. А вот там на заднем плане в этот фетрисы в горит. Поиграй со мной. Какой oh, агрессивный хамелеон. Лау. Oh, Круто. И что они ни один не влезет? Пиво какое-то говно. Нам за него деньги платят? Да. Какое охуенное пиво. Собака села товар. Теперь она наркоман, товар и понравился точно, я знаю много таких собак. Да, собака съела товар, Это Теперь она наркоман, товар ей понравился точно, я знаю много таких собак. ЮСР получилось там что ли? за плечо и пошел а -а -а. умный песик развеселить ребенка бен фильм uh -huh. uh -huh. uh -huh. это про этого французского полицейского А, блин, этот... -то там фильм-то какой-то японский, что китайский. Вот. Так, где зомби на поезде были. <связывается> Ладно, этот челлендж я более-менее прошел, по-моему. Не помню, смеялся или нет, там пересмотреть будет. Но если вам понравилось, подписывайтесь на мой канал, ставьте лайки и вступайте в группу ВКонтакте. Да и до следующего видео.